Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале «Вкусные рецепты». В этом видео вы узнаете, как очень просто приготовить чахахбили. Название этого блюда происходит от грузинского слова «хохоби» – это фазан, из него-то изначально и готовили чахахбили. Рецепт приготовления затем распространился по всему Кавказу. Достать фазана довольно сложно. Поэтому я расскажу вам, как приготовить чахахбили из курицы. Для приготовления нам понадобится курица среднего размера, 4 луковицы, 5-6 помидоров, пряности, кориандр, зира, сладкий перец, жгучий перец, сок лимона 1 столовая ложка, соль, перец по вкусу, масло сливочное 30 граммов. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что лук режем кубиками и обжариваем до золотистого цвета. Курицу разделываем на средние кусочки и обжариваем в кастрюле с толстым дном. Излишки куриного жира, которые появляются при жарке курицы, сливаем в сковородку с луком. Помидоры чистим от кожицы, режем кубиками и отправляем к обжаренному луку. Если помидоры сладкие, то добавляем сок лимона. Пряности растираем в ступке и тоже отправляем в сковородку. Затем заливаем курицу подготовленным соусом и тушим на медленном огне минут 40-50. Подаем били с любым гарниром. Желаю вам приятного аппетита! И если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, переходите по ссылке под видео и получите в подарок книгу